всем доброго времени суток сегодня поговорим о системе и я вам предложу одну из уже готовых систем вот так она выглядит ну по порядку значит что у нас здесь у нас здесь мувинги это сороковой 160, 90, Боллинджер двухсотый и параболик. Параболик у нас вот с такими настроечками. Окей. Okay. Значит, что? Как по ней работать? Что это означает? Работают по ней на часовке. сороковой, Вот он, синенький. Это у нас краткосрочная поддержка сопротив и сопротивление. Она же ну, в каком-то случае это поддержка, в каком-то случае это сопротивление. 90-й а, более по времени. А но мы видим, да, что цена идет. Допустим, идет пробитие. Боллинжер 200, это у нас цель. То есть, вот, э -э -э ориентироваться надо на пробитие середины Боллинджера на средний. Соответственно, должен быть пробитый 40 и пробитый 40-й, и 90-й, и 160-й. Вот было здесь пробитие. Отскок к сороковому, и от него цена пошла. Цель э, более по Боллинджеру. Вот это первая цель. Вот здесь она так и не закрепилась, скажем так. Не не нашло развитие Это движение восходящее. Соответственно, идет опять отскок. Опять обратно восходящий сила с сила снижается быков и в итоге все-таки вот опять приходит к сороковому пробивает 40 -й. после пробития 40 возвращается к середине Боллинджера. это тоже первая цель опять же отскок Опять к 40, и вот здесь, вот на пересечении, вот, вот это хорошая точка для того, чтобы встать в продажу. Здесь хорошая точка была вот здесь, вот на, ко на коррекции. Вот э, по свечному, ну, плюс добавок сюда входит. Опять же, не надо забывать про классику. Здесь э, обязательно применяем классику, фигуры, развороты, паттерны. Вот они образуются, да, допустим. Но э, Дело в том, что торговать по дивергенции, вот как здесь, да, вот здесь образовалась дивергенция. То есть я индикатора не ставлю дивергенции, но здесь и так понятно, что здесь вот она, дивергенция, образовалась. Так как несколько раз цена приходит к одному и тому же уровню и отскакивает. То есть это уже означает, что здесь идет дивергенция. А на дивергенцию мы не ориентируемся, это не самый главный признак. Так как дивергенция это сопротивление цены. То есть это значит, что вот эта цена является неким барьером. Но это не значит, что она обязательно должна здесь отскакивать. Также это может означать, что эту пробитие она может также пробить наверх ее и цена уйдет дальше. Поэтому торгуя по дивергенции большая вероятность встать против движения на на отскоке здесь же в системе все, все надо ловить только то что уже приобретает характер э, движения по тренду но ну, не хотя бы не по основному даже если то есть здесь основной у нас евро доллар это сейчас э, нисходящий тренд. Да? если мы смотрим днев дневки недельки месяцы то у нас достаточно уже продолжительный тренд идет нисходящий то здесь вот характерно то что тренда вот четырех часовок здесь вот мы видим range мы можем его вот отрисовать обозначить что вот он у нас точки сопротивления на сходящем поддержке тренда да если мы посмотрим на дневки мы также это увидим вот это сейчас образовывается дневочка у нас вполне может быть, что после нее последует вот это пробитие, нисходящее движение. Опять же, вот он, сороковой мувинг на дневке, также обозначает поддержку и сопротивление. Вот он хорошо это видно. На четырехчасовке мы также ориентируемся еще и на параболик. Вот он, четырехчасовка. Вот, допустим, чем отличается вот это движение, да? Скажем, вот от этого. То есть здесь вот мы видим четырехчасовки. И хотя мы и видим, что вот четырехчасовки закрываются такими вот шп шпилями, э где мед э медведи продают и образуют такие шпили на четырехчасовках. Но при этом движение все-таки идет, вот идет с такими, несмотря на это, с такими большими шипами, все равно э немножко движется вверх. И параболик показывает, вот оно пробитие было, вот здесь, когда параболик пробило, приобрело уже характер уже более нисходящий. Здесь наоборот, здесь мы не видим поддержки вот этой вот, как мы, как мы видим вот здесь. Напротив, мы видим сопротивление. Соответственно, вот обязательно надо ориентироваться, то есть принимать во внимание вот это давление нисходящее. Дальше. По часовкам, что у нас здесь? Вот это скопление, вот, это moving, вот этих мувингов да, в данный момент обозначает, что здесь есть ценовая такое средняя цена, средняя цена, по пока... Вообще, что такое мувинг? Это некая средняя цена быков и медведей. То есть, когда некая средняя контрактов. То есть, это высчитано средняя в покупке контрактов. Это кто покупает и кто продает. Мувинг обозначает. То есть, мы можем высчитать. Вот 40 мувинг высчитывает краткосрочное 90-й более длительная, да, там 160, 200 тоже. Соответственно, вот где они приобретают вот такую плотность, значит здесь некий, некая усредненная цена, некое сопротив, ценовое сопротивление накапливается. При, про, при его пробитии, при его пробитии, по классике вот это у нас будет первое если если медведи будут пробивать до да, вниз то это вот будет первое сопротивление по классике а вообще движение может приобрести вот до болен же это эта цель да опять же в чем в чем здесь есть некая конечно сложность на с любой системой нужно обязательно работать и осваивать но в чем прелесть прелесть в том что можно и нужно ставить маленькие стопы то есть если вы ставите маленький стоп лосс и при этом забираете какой-то профит где-то он средний где-то он может больше доходить вот допустим обозначим что фигуры допустим вот точка была хорошая для входа если вы вот здесь вот встали на продажу поставили стоп лосс скажем 25 пунктов а, сотню могли забрать при более продолжительном держании цены там 120 ну, ну скажем даже не сотня ну, 90 то есть 125 ну один примерно один к четырем уже это уже неплохо то есть скажем где-то вы встали промахнулись у вас стоп -лосс от у вас вы можете четыре раза ошибиться один раз заработать и перекрыть все стопы так значит вот здесь была точка для входа ну это такая краткосрочная, так как здесь на 4 часовке, если рассматривать, то, да, здесь вот он параболик если параболик не пробивает, то а, пока восходящего движения не намечается в данном случае здесь это больше характерная пока картинка более характерно вырисовывается вот здесь вот медведи продавали медали быкам здесь быки пока не дают медведям но здесь какая-то вот она ситуация такая может разрешиться как раз пробить и цена соответственно обвалится вниз сценарий на покупку но ну, для этого хорошо по крайней мере, отсюда первая цель это вот к параболику. При пробитии закреплении уже другая цель. Но пока здесь восходящий тренд особо не намечается. Да. Вот у нас 40 -й. Также показывает все-таки, что сопротивление у нас. Медведей достаточно велико. Вот при пересечении 40-90 было очень хорошее место. Да, маленький стоп-лосс. Хороший тейк-профит. Вот отскок уже по движению. Здесь на продажу. Здесь у нас классика работает. Вот. Э, то есть система... Это, скажем так, система генерирования точек. То есть она генерирует точки для входа более... То есть где вы можете уже задуматься, что вот здесь вот здесь уже либо встать в продажу, либо наоборот в покупку. Но при этом, еще раз напомню, что нужно всегда применять еще и классику. Классика и ориентир по свечной анализ японских свечей, да? То есть по шипам еще даст определяться. Здесь вот он был перелом. Вот было восхождение. Здесь, если вот мы по часовке смотрим, то здесь, да, здесь такая более, скажем, мувинги стягиваются. Здесь они стягиваются в пучок. И вот она классика, да, классика. Ли линию поддержки пробивает. И вот оно пошло движение. То есть, с помощью этой системы вы на, начнете э, думать, научитесь думать, э, выскивать, находить цели, ближайшие цели, цены. И, соответственно, лучше на, будете находить точки для входа. А это немаловажно, так как стоп-лосс э, не должен быть сильно большим. При этой системе вам не нужно будет выдумывать и ставить какие-то громадные стопы, потому что здесь и так все понятно. Либо вы встали, да, поставили небольшой стоп-лосс, скажем, 20 пунктов. Если, если проби цена пробивает, вот допустим, вот как здесь, да если вы здесь вот встали в покупку, скажем, вот по классике, да, начертили здесь треугольник, вот он здесь треугольник у нас получается. Вот он, сороковой пробитый, да, цена закрепляется вот здесь, и вы здесь встали, но, конечно, не советую торговать на опережение, то есть вот когда треуг... вырисовывается треугольник, и вы вот здесь, но сходите, еще не зная, куда пробьет, вниз или вверх, но опять же если смотреть на четырех часовки да то мы здесь увидим вот она вот она поддержка вот она поддержка вот она точка поддержки здесь именно здесь можно было с небольшим стоп лоссом войти в покупку так как здесь есть поддержка Но вообще на опережение лучше не работать, а лучше работать вот когда вырисовываются хорошие точки для входа. Здесь можно ставить маленькие стопы и при этом забирать хорошие тейк-профиты. Соответственно, где если вы где-то ошиблись, то ваша система позволяет вам несколько раз ошибиться и при этом вы все равно будете в плюсе вот собственно говоря такая вот система может быть и я думаю у вас будут вопросы я думаю что то я все-таки мог упустить из внимания что-то какие-то моменты потому что я достаточно долго уже по этой системе работаю и мне самому-то понятно я смотрю и мне все понятно но что-то я мог не рассказать и не объяснить вам, что здесь как еще функционирует, поэтому э, вопросы пишите в, в комментариях я буду читать и сделаю следующий видеоролик, уже ориентируясь на, на то, что вы поняли и, и чего вы не поняли и уже на основываясь на этом Сделаю дополнительный урок по этой системе. Ну все. Всем всего доброго. До встреч. не забываем ставим лайки, подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Все. Всем всего доброго. Всем пока.